Специальные скрипты разговора мы раздаем нашим ученикам на обучение. Не только скрипты, но и шаблоны, необходимых для участия в торгах документов. А сейчас вы можете позвонить конкурсному управляющему и узнать все вопросы касаемо имущества или записаться на осмотр. Вы также можете отправить электронное письмо конкурсному управляющему с просьбой получить информацию по выбранному лоту и написать вопросы, ответы на которые вы хотите получить по данному имуществу.